Пещера Верой находится в южной части Албании, непосредственной близости от города Геракастра, который причислен ЮНЕСКО к городам-музеям. Является одной из самых красивых природных достопримечательностей. Название города в переводе означает «Серебряная крепость». В центре находится громадная цитадель, расположенная на холме над долиной реки Дрим. Вода с пещеры образует Голубое озеро у подножья горы, любимое место отдыха горожан. Вокруг озера расположился одноименный парк Верой, где оборудованы пешеходные дорожки и спортивные площадки для отдыха горожан и гостей города. Представляете, какая сила и мощь горного потока спрятана в этой кристально-голубой воде. Вырываясь с пещеры на глубине 25 метров, он создает такую природную красоту. Друзья, не забываем поддержать канал. Кто не подписан, еще подписывайтесь. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Начинается новый сезон 2020 года И у нас еще будет много интересного видео Утром с Саранды мы отправились Через перевал в город Еракастро. Погода нам сопутствовала Дождь закончился И на улице яркое солнце Поднимаясь на перевал серпантинов Мы понимали причины По которым предыдущие дождливые дни Олег не хотел ехать Дорога постепенно сужалась А обрыв становился все глубже Итак, парк Верой это карстовый источник воды, который активно бьет из пещеры осенью, зимой и весной. И только летом поток воды уменьшается. Температура воды в пещере составляет 12 градусов по Цельсию, а прозрачность достигает до 70 метров. В 2016 году Крешиштов Старнавский, мировой рекордсмен по подводному плаванию, аквалангист, спелеолог, альпинист и спасатель совершил в пещере Верои рекордное погружение на глубину 278 метров. Польский дайвер использовал для погружения два ребризера, это дыхательный аппарат закрытого цикла, подводный скутер и специальная лампа освещения, а его погружение длилось 7 часов. Переехав перевал, мы спустились в долину и повернули в Парк Верой. Перед нами открылся прекрасный вид Голубого озера. Зеркально гладкой водой, в которой отражается небо. И только по отдельным участкам на поверхности можно было заметить силу и мощь горного потока, спрятанного в глубине у входа в пещеру. Друзья, всем привет! Вот мы и добрались на верои. Вот здесь вот кастовая полость, и здесь мы будем пробовать погружаться и заходить туда вовнутрь водичка просто кристальная дальше будет, а, будет. и вот оттуда с гор идет этот поток где-то здесь и вот этот вот выброс это конечно не голубой глаз но здесь глубина выброса 25-27 метров и дальше начинается пещера наше погружение в пещеру имело две цели первая экологическая это очистка входа в пещеру нас поддержал мэр города Яракастра Фламор Галеми, а также албанские СМИ в новостях отметили, что в акции участвовали дайверы с Украины. Абсолютно неважно, в какой стране ты живешь и на каком языке разговариваешь, планета у нас одна. Прозрачность воды и вид с глубины верой просто потрясающий. входа в пещеру лежит огромное количество мусора, который туда сбрасывали во времена коммунистической бесхозяйственности. Это так граждане Албании называют времена коммунизма. В основном это старые резиновые металлические колеса, трубы и арматура, присыпанная мелким камнем, которые выносится потоком воды из глубины пещеры. Почему-то раньше эту полость использовали для утилизации старых покрышек. Бросил воду, утонуло, сверху не видно, значит все замечательно. К сожалению, эта проблема существует во всем мире, а без воды мы просто умрем. Не плюйте в колодец, с него еще придется напиться. Вторая цель нашего погружения, это проход в пещеру и установка ходового конца. Но эта задача оказалась не из легких. Вход в пещеру – это расщелина шириной 10-15 метров и высотой до 2 метров, с которой очень мощным потоком выходит вода, наполняющая озеро. И кроме этого, с глубины пещеры с потоком вылетают мелкие камни. К сожалению, в этот раз штурм не увенчался успехом. И после 40-минутной борьбы мы отступили, а пещера осталась непокоренной. Пока. Поднимаясь на поверхность и выполняя все необходимые остановки, еще раз насладимся прекрасным подводным видом Верой. Да, все время. Не, ну определенная техника уже. Я уже когда меня било, я уже раз так на спину, чтобы манифольдом не удариться, уже знаю, чтобы манифольдом потолок не ударится. Вот так вот мы сегодня поныряли. Красиво. У всех масса впечатлений и масса эмоций. Ты и очень красивое место. Но она не подалась. Она более суровая и более уверенная в себе. Никого не пустила. Всех выдувала и выбрасывала. Но в этом же и весь смысл. Вот и подходит к концу наши албанские каникулы. Мы отныряли, получили массу удовольствия, узнали что-то новенькое и покажем это вам. Сейчас мы узнаем впечатление каждого, кто принимал участие в этих каникулах. Все было замечательно, экстремально и весело. Игорь, как тебе албанские каникулы? Я недоволен. 2.0 в пользу верои и 1-0 в пользу Булай. Значит, надо повторить? Да. Виктор Иванович, как ваши впечатления после албанских каникул? Мои вражения, супер, первое, мы все выжили, мы все сделали великую справу, все самодостатные, классные, подготовленные, а взагалі, Албаню прекрасна прекрасная страна, ее нужно открыть. Такие натуральные природные парки, я думаю, даже в мире их не много, но сегодня команда дайверов из Украины сделала добрую справу. поэтому я считаю, что все удалось, я думаю, мы будем обратиться домой счастливы, рады, свои семьи. Бай-бай. Андріюш. А да. как тебе впечатление после албанских каникул и серии погружений? Отлично, великолепно. Обязательно приедем сюда еще. Шины там остались. Как твои впечатления после албанских Отлично. каникул? Отлично, руки болят, ноги болят, болит. Немножко экстрима, но мы все расскажем на семинаре, все, что будет происходить. Надеемся, что все придут послушать а балба они, ребят. Это экстрим дайв. Это не красные рыбки, не прозрак, которые мы все так любим в рифах. Здесь экстрим. Но классный экстрим. Ура!